На нас пытаются навязать новые правила игры, по которым практически самым лишним как бы, оказывается общество. И обществу просто время от времени сообщают, вот мы приняли то или то, такое решение, мы там за вас решили, мы за вас определились, мы за вашей спиной договорились. Мы за, наши, за вашей спиной очередной раз поделили их Украину.